Европа была не такой уж феодальной и тем паче не такой крепостнической, как об этом упрощенно всегда трактуют в наших школах. А отсюда я перехожу к тому, что тем паче не была такой крепостной точно и не такой уж феодально закостенелой русская земля в двенадцатом начале 13 века ибо на ее территории не было крепостного права как такового, того крепостного права, которое оформило в Западной Европе к концу X века, но далеко не охватило даже половины территории Западной Европы, как это иногда утверждается и учебниками, и преподавателями. В данном случае все восходит к этой схеме Маркса, который абсолютизировал французский конкретный исторический опыт и под него как под шаблон своей теории подгонял опыт отдельных других стран Западной Европы. Но исследования даже французских юридических памятников показывают, что даже во Франции крепостное право не носило поголовный повальный массовый характер из конца в конец страны. Вот в чем все дело. Но это действительно очень тонкая материя, это не берется с наскока. А важно в данном случае понимать, что в восточной половине Европы, в русских землях люди были еще более свободны, потому что крепостное право как таковое просто не появилось. Закупы же и холопы ни в какое сравнение в этом смысле по числу с крестьянами, прикрепленными к земле, идти не могут. Следовательно, мы имеем право говорить о том, что свободное городское и сельское население, людины и ремесленники, людины в деревнях, ремесленники в городах может быть, и частично смерды в деревнях, имели гораздо большую подвижность в миграционном смысле. и Их поток на северо-восток не прекращался весь XII век. Вот тогда деятельность Юрия Долгорукова и сына его Андрея Боголюбского становится изописательной. Юрий Долгорукий построил Юрий в Польской, Юрий Долгорукий основал Москву, что не является на самом деле правдой, не основывал он Москвы, только имя дал этому пункту, не городу, пункту Москов. И так далее, и так далее. Вот это описание равно, как и военная деятельность его сына Андрея, она становится исполненной внутреннего содержания. Юрий Долгорукий строит города и городки во Владимира суздальской земле, потому что там быстро растет народонаселение. Причем она растет быстро – не в результате только лишь демографического роста, а потому что приток постоянно существует. История России